вот вас заверить если человек приобретает для себя желание видеть в своей жизни хоть какую-то маломальскую радость и воспитывает в себе эти желания то в дальнейшем он сто процентов будет очень счастливым человеком нет не так это работает обмануть забрать убить это все не приводит к счастью потому что как сказано было в конфуцианстве в свое время о неком существе, которое имеет маленькую голову, так как оно не думает, и большое туловище ему всегда мало, это как бы прообраз существующей цивилизации, я могу вам сказать, что хотим мы или нет, путь... К высокой духовности или путь к духовному становлению человека он все равно должен быть путем в котором человек находит возможность радости то есть микрорадости И обучение этому очень необходимый вариант сразу же пойдут такие люди которые начнут говорить: а как нам его научить не нужно учить кого-то начните учить себя так как человек который находится рядом с другим человеком своим примером очень часто показывает и очень часто из изменяет того человека, который рядом с ним живет.